Коллеги, еще раз добрый день. Давайте еще раз проверим связь. Поставьте плюсик, если нас слышно и видно. Спасибо. Давайте начинать. Зовут меня Воронов Александр. Я продукт-менеджер по оборудованию Естар, e компания «Эпиматика». Меня зовут Эдуард, профессионал-инженер компании «Эпиматика». Сегодня мы поговорим про продукцию компании «Естар». E которая может быть интересна нашим партнерам, в первую очередь, при реализации проектов партнеров. То есть это, это будут телефонные станции компании E-Star различных типов, различных видов и модификации, о которых мы подробно поговорим на следующих слайдах. Это будут войсеры и шлюзы а также решения для унифицированных коммуникаций. Итак, коллеги, всем добрый день. Пару слов про компанию «Естар». «Естар» – компания с 2006 года, является ведущим производителем решений. Компания «Айпиматика» является с 2010 года официальным поставщиком в России и эксклюзивным дистрибьютором в Украине, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. E-Star имеет две штаб-квартиры, одна находится в Китае и в Америке. Штат компании насчитывает более 200 сотрудников и партнеров компании E-Star более 100 в различных странах. Естар e сегодня это мировой лидер в сегменте малого и среднего бизнеса IP-ATS. Компания каждый год показывает рост, рост доходов, рост оборотов. В среднем это по году более 30%. Портфель компании E-Star включает в себя и АТС серии S для малого-среднего бизнеса, и более крупные АТС серии К. Новинка, которая выйдет в ближайшем будущем, серия P – Cloud PBX – это платформа для операторов связи, для предоставления услуг телефонии. Также E-Star имеет свой свою собственную разработку, программный телефон, который называется Lingus. И в ассортименте шлюзы с портами FXS, FXO, GSM и так далее. Поговорим мы сначала про гибридные и программный IP ATS ЕСТАР. E Итак, да, уважаемые партнеры, мы рассмотрим сначала voice over IP телефонной станции компании ЕСТАР. E Имеется достаточно большой ассортимент, большой модельный ряд этих телефонных станций. И для начала на этом слайде, на небольшом таком примере, мы посмотрим, в каких случаях их удобно и интересно применять партнеру при реализации проектов. В частности, телефонные станции, телефонные станции S-серии, малопортовые телефонные станции модели S412 достаточно удобно применять для модернизации устаревших АТС, устаревших телефонных систем таких компаний, как Panasonic, или других производителей аналоговых телефон, малопортовых аналоговых телефонных станций. В данном случае аналоговая телефонная станция просто меняется на соответствующую АТС-С412, которая у себя в своем составе содержит как аналоговые телефонные порты для подключения телефонных аппаратов, так и порты для подключения городских аналоговых соединительных линий плюс соответствующий IP-функционал VoiceOver IP, который позволяет ее использовать также и в компьютерных сетях. То есть конечный заказчик, абонент, абоненты получают полноценную замену существующей станции, плюс дополнительную функциональность. Телефонные станции моделей S20, и, начиная от S20 и до S300, могут использоваться как для новых компаний, так и для модернизации телефонных систем компаний малого и среднего бизнеса. При этом малый и средний бизнес, организации, которые производят такую модернизацию, получают существенное улучшение тех программных продуктов, той функциональности, которую они могли иметь ранее на цифровых или аналоговых телефонных станциях. Причем многие функции предоставляются в рамках продукции компании «Естар» e бесплатно, то есть никаких дополнительных расходов за собой не несут и являются уже встроенными в базовую, базовое программное обеспечение АТС при поставке. Телефонные станции старшей модели серии «К» Позволяют модернизировать инфраструктуру крупных предприятий и организаций. Такие станции могут выступать в качестве ядра телефонной сети, использовать подключение к имеющимся телефонным системам, расширять абонентскую емкость с помощью ну, и типа абонентских подключений, с помощью соответствующих терминалов того или иного интерфейса с помощью войсовера и шлюзов и таким образом обеспечивать полное покрытие всеми сервисами большой, большой компании большой телефонной инфраструктуры. Данные станции также обладают возможностью резервирования, что дополнительно гарантирует бесперебойную работу оборудования конечного заказчика. Рассмотрим более подробно соответствующие линейки оборудования телефонных станций. И так, как я уже говорил и упоминал на предыдущем слайде, у нас есть телефонные станции С серии телефонные станции К серии а также некоторых дополнительных серий, о которых мы поговорим немного позже. На этом слайде мы разберем непосредственно телефонные станции С серии и К серии Телефонные станции S-серии являются гибридными телефонными станциями, что означает, что поставляются они уже полностью как в виде законченного решения в корпусе и обладают набором определенных характеристик. Спецификацию и возможности этих телефонных станций, в принципе, достаточно удобно и легко можно понять из их названия. Так, например, модель S20 – позволяет подключить до 20 абонентов. Модель S50 – до 50 абонентов, модель S100 – до 100 абонентов, модель S300 – до 300 абонентов. То есть в названии станции, собственно, содержится количество абонентов, которые можно подключить к телефонной станции. Причем две модели этой линейки, S100 и S300, являются расширяемыми. Модель S100 расширяется до 200 абонентов, модель S300 – до 500 абонентов соответственно. Станции телефонные также обладают возможностями использования дополнительных модулей для подключения различных типов интерфейсов, что позволяет им, позволяет им достаточно гибко быть сконфигурированными под конкретную задачу заказчика. Кроме того, мощные процессоры, установленные внутри телефонных станций, обеспечивают возможность проведения, проведения гарантированного произведения того количества вызовов, которое соответствует каждой из моделей. В данном случае мы можем сказать, что независимо от того, какой конкретный вызов мы делаем, либо это будет вызов на городскую телефонную сеть, либо на... Соседний IP-телефон. Данное соединение будет обеспечено всеми ресурсами телефонной станции. Оно состоится, качество голоса, качество звука будет превосходным, в отличие от ряда телефонных станций других производителей. То есть Здесь количество абонентов и количество одновременных вызовов гарантируется производителям в любых условиях эксплуатации. Телефонные станции, как я немного ранее говорил, S412 модель. Модель достаточно нишевая, используется в основном для замены аналоговых телефонных станций производства компании Panasonic и при поставке уже имеет у себя на борту определенное количество аналоговых телефонных линий для подключения телефонных аппаратов и две Телефонные линии для подключения городских аналоговых соединительных линий. Два порта для подключения городских аналоговых соединительных линий. Таким образом, ее можно сразу же установить в имеющуюся кабельную инфраструктуру, поддержать существующую аналоговую сеть аналоговые телефоны и соединительные линии, а также обеспечить возможности IP-телефонии. Телефонная станция серии К которые представлены на данном слайде, может производиться и поставляться в двух видах. Она может поставляться полностью как программное обеспечение, то есть это soft switch, и, соответственно, может поставляться уже в виде готового сервера, готового решения с установленным программным обеспечением и активированными лицензиями. В случае поставки в виде программного обеспечения – Заказчик может скачать данное ПО с сайта производителя и получить лицензии для активации программного обеспечения по электронной почте. Достаточно удобно, просто это делается. Телефонные станции S-серии называются гибридными в связи с тем, что они позволяют гибко и удобно изменять конфигурацию, собственного, собственную аппаратную конфигурацию, для решения конкретных задач непосредственно заказчика. Конфигурация телефонных станций изменяется с помощью соответствующих модулей, устанавливаемых либо на объединительную плату АТС, либо на соответствующие платы расширения. Модули подключения бывают разных типов. Бывают модули подключения для аналоговых телефонов, для подключения городских соединительных линий, Имеются модули для подключения э, обоих типов линий и городской линии, и аналогового телефона. В данном случае такой модуль служит для э, достаточно успешно решает задачи по обеспечению аварийной связи при отключении электроэнергии в, в офисе. В этом случае городская соединительная линия аналоговая напрямую подключается на телефонный аппарат. И таким образом связь обеспечивается в любых ситуациях. Кроме того, имеются модули подключения портов цифровых ISDN-BRI для подключения цифровых каналов связи E1 с сигнализацией ISDN-BRI, а также модули подключения для, к сетям мобильных операторов связи. В каких случаях это удобно? Ну, например, в случае, если в месте установки телефонной станции отсутствуют какие-либо стационар операторы стационарной связи, кабельной связи, в данном случае можно установить такой модуль, подключить сим-карту и использовать АТС в нормальном, в обычном режиме для обслуживания внутренних вызовов, для выхода в город использовать мобильное подключение. Гибкий подход к комплектации определяется наличием, собственно, модулей для установки данные телефонные станции. Для младших моделей, соответственно, модули устанавливаются непосредственно на объединительную плату. Для моделей более крупных S100 и S300 они устанавливаются на соответствующие специальные объединительные платы. На каждую объединительную плату может быть установлено до 4 модулей расширения. Большим преимуществом телефонных станций компании Естар e является полностью русскоязычный, интуитивно понятный интерфейс для управления данными АТС. Данный интерфейс полностью переработан и локализован нашими специалистами. Специалисты производили полностью перевод всех технических текстов, обозначений, документаций, сообщений – Таким образом, при работе с данными телефонными станциями вы не увидите каких-либо странных наименований, непонятных символов. Перевод осуществлялся русскими инженерами, специалистами, и, соответственно, он полностью отражает тот функционал, который действительно закреплен за определенными функциями. Кроме того, телефонные Интерфейс управления телефонными станциями Естар e является единым для всех типов телефонных станций, независимо от их объема, независимо от их серии. То есть телефонные станции С серии К серии они абсолютно идентично управляются из одного и того же интерфейса. И любой инженер, прошедший обучение по управлению телефонной станцией, допустим, малопортовой, там на 20 абонентов, легко сможет управлять и крупной корпоративной системой до 2000 пользователей. Телефонные станции Естар e обладают большим количеством функционала, уже предустановленного в программном обеспечении и не требующего дополнительного лицензирования. Такие популярные, вещи, как авто... Такие популярные функции – как автоответчик, как создание групп, переадресации вызовов, различного рода э, передачи имейлов, различного э, рода создания групп для пейджинга, например, создание групп переадресации вызовов, либо подхвата вызовов, э, возможности по организации, маршрутизации вызовов таким или иным образом, функции колл-центра по распределению вызовов. Все это уже включено в программное обеспечение. И кроме того, телефонные станции ЕСТар e позволяют э, обеспечить использование приложений для унифицированных коммуникаций. Таким приложением является приложение Линкус. Данное э, программное обеспечение позволяет использовать собственные мобильные телефоны, либо э, компьютеры, либо ноутбуки для э, для реализации функционала осуществления вызовов, приема вызовов с помощью корпоративных линий связи. Также с помощью данных приложений, данных клиентов обеспечивается возможность устанавливать состояние собственного номера, ну, абонент доступен, абонент занят, в отпуске, либо значит, еще какие-то статусы, которые могут быть необходимы. Можно пересылать файлы. Можно маршрутизировать и управлять звонками, настраивать управление звонками таким образом, как это необходимо конкретному сотруднику. Пользоваться данными приложениями можно в любой точке, где имеется интернет. При этом сотрудник, который их использует, соответственно, имеет все возможности, доступные пользователю, который работает непосредственно из офиса, со своего рабочего места. То есть полностью... Инфраструктура системы связи, возможность приема вызовов, осуществление вызовов аналогично пользователю, работающему в офисе. Очень удобный функционал автоматической настройки телефонных аппаратов или терминальных устройств позволяет очень быстро и удобно осуществить установку оборудования. При наличии у заказчика терминальных устройств, телефонных аппаратов различных типов, различных производителей, популярных в России. Эта функция также полностью бесплатная для телефонных станций ЕСТАР e позволит очень быстро и без особенных затрат времени осуществить установку, инсталляцию телефонной станции. Функция также является полностью бесплатной, распространяется на телефоны всех популярных производителей и позволяет партнеру удобно и быстро осуществить установку оборудования. Не все компании, которые работают на данном рынке по производству телефонных станций для малого и среднего бизнеса, обладают такими возможностями и таким функционалом. Зачастую данный функционал, данная, данная возможность требует дополнительного лицензирования либо распространяется только на отдельных производителей терминального оборудования, как правило, того же самого производителя, который и э, поставляет телефонные станции. У компании «ЕСТАР» e здесь нет никаких ограничений. Любой телефонный аппарат будет э, подключен с помощью автопровижена быстро и удобно. Кроме того, Телефонные станции компании «Естар» обладают возможностью записи телефонных переговоров. Эта функция также является полностью бесплатной, никак не лицензируется, и, собственно, запись переговоров также никак не ограничивается по времени, зависит объем записи только от возможности подключаемых устройств для хранения данных записей. Записи могут храниться как на встроенных флеш-устройствах, либо дисках, либо могут транслироваться через IP-сеть на внешнее устройство для сохранения информации. На оборудовании компании E-Star в целом можно построить полностью всю экосистему телефонной связи корпорации и предприятия. В качестве ядра телефонной системы можно использовать телефонную станцию большой емкости К2. В качестве узлов телефонной системы можно использовать телефонные станции С-серии. В качестве выносов определенной агентской емкости можно использовать OISU-R-IP-шлюзы производства компании E-Star. То есть, таким образом, можно обеспечить всю инфраструктуру связи для конкретной организации, для конкретного заказчика, на однородном оборудовании, что позволяет достаточно удобно и эффективно производить обслуживание данной системы связи, данной инфраструктуры, используя стандартные технологии и стандартные подходы к ее обслуживанию. Кроме того, большим плюсом оборудования и программного обеспечения компании ЕСТА является возможность Использование системы мониторинга и удаленного управления устройствами компании ЕСТА, так называемый remote менеджмент. Все телефонные станции, все VoiceOver IP шлюзы для подключения аналоговых телефонных аппаратов могут мониториться, могут управляться с помощью всего одного интерфейса управления, remote менеджмент. Все эти устройства могут быть подключены к данному интерфейсу управления и контролироваться из одного окна. То есть инженеру в таком случае совершенно нет необходимости заходить на каждое телефонное устройство, на каждую телефонную станцию, достаточно бросить всего один взгляд на экран и увидеть состояние всей телефонной корпоративной сети. Соответственно, инженер может выводить на экран определенные формы, Определенные виды ошибок, состоянии устройств, те, которые наиболее интересны для, соответственно, быстрой оценки ситуации в целом по инфраструктуре систем связи. Приложение существенно, управля... существенно упрощает мониторинг крупной системы связи и облегчает возможности для партнеров по реализации их сервисных контрактов и, соответственно, улучшает уровень реагирования на запросы конечных заказчиков упрощает взаимодействие, сокращает расходы. Кроме большого количества функций, которые уже включены в программное обеспечение компании E-STAR для телефонных станций, существует также открытый интерфейс для возможности интеграции со сторонними приложениями. Интерфейс достаточно подробный, хорошо описан в документации и при наличии каких-либо потребностей интеграции со третьими системами, соответственно, можно достаточно просто, гибко, понятно такую интеграцию организовать в кратчайшие сроки. Примеры таких интеграций у нас имеются. Партнеры самостоятельно разрабатывают соответствующие модули и пользуются при работе, создавая свои собственные объекты, ядром которых являются телефонные станции компании ЕСТАР. Немного, пару слов о стоимости собственно оборудования. Стоимость оборудования в рекомендованных ценах для, малых, для моделей, так скажем, да, до 50 абонентов, от 20 до 50 абонентов составляет от 281 до 709 долларов. Для моделей более старших от 100, ну, S100 и S300 да, составляет от 851 до 1701 доллара. И для моделей K2 от 500 до 2000 абонентов ну, в среднем от 5 до 17 тысяч долларов стоимость составляет. То есть стоимость с учетом того функционала, который имеется в телефонных станциях, достаточно невысока, качество и надежность функционирования оборудования и программного обеспечения в данном случае крайне эффективное, крайне высокое. С учетом того, что оборудование уже работает много лет, многократно испытано при подключении на сетях Российской Федерации, эксплуатировалось совершенно в различных режимах пользователями и партнерами, максимально эффективно решены все вопросы, связанные именно с качеством, именно с производительностью оборудования. Поэтому на данное оборудование гарантия предоставляется три года и даже более до четырех лет в рамках партнерской программы ЕСТАР. E Кроме того, каждая продажа телефонной станции Естар e является проектом, который регистрируется за соответствующим партнером. Регистрации проектов подлежат все модели телефонных станций за исключением двух моделей S20 и S412. Модели S20 и S412 могут предоставляться партнеру и приобретаться партнером без ограничений на свой собственный склад для дальнейшей перепродажи. И пару слов о новой линейке телефонных станций P-серии, которую мы ожидаем к запуску в конце этого года. Телефонные станции P-серии будут отличаться от имеющихся телефонных станций, в частности S-серии, наличием более богатого функционала. Телефонные станции будут иметь больше возможностей. По поддержке CRM-систем, соответственно, многие из имеющихся и популярных CRM-систем, как в России, так и за рубежом, будут поддерживаться в, данных, в данном программном обеспечении. Будет реализована панель вызовов для оператора, для удобного пользования распределением вызовов, ну, просто переносом вызовов мышки на соответствующих абонентов. Будет поддерживаться управление телефонными аппаратами с помощью программных приложений, то есть настольным телефонным аппаратом можно будет управлять с помощью программных продуктов. Будет включен центр обработки вызовов и будет поддерживаться функции веб-конференцинга и видеоконференц-связи. Вот такие новые функции, такой новый функционал мы ожидаем от новой линейки. Но опять-таки повторюсь, пока эта линейка... В России не анонсировано, и мы ожидаем этот донос ближе к концу этого года. Да, Теперь мы поговорим о VoiceOver IP шлюзах. Начнем мы со шлюзов серии TA с портами FXS и FXO. Данные модели шлюзов используются для сопряжения аналоговых линий с IP-инфраструктурой, с IP-ATS. В данном примере порты FXS используются для подключения конечных устройств, то есть аналоговых телефонных аппаратов. Порты FXO используются для подключения внешних аналоговых линий, внешних номеров. Ассортимент Естара. В ассортименте e есть шлюзы как с одним портом, с двумя, с четырьмя, с восьми и большие модели, которые включают в себя 16 портов. 24 и 32. В рамках FXS портов вся емкость присутствует. В рамках FXO портов только с одним портом, с двумя, четырьмя, восьми и шестнадцатью портами. Где применяются и где популярные шлюзы FXS, FXO с FXS, FXO портами? Малопортовые шлюзы Обычно применяются у операторов связи, которые в свою очередь подключают к своей инфраструктуре своих клиентов. Многопортовые шлюзы FXS и FXO используются в различных проектах, в различных крупных организациях, которые используют в своей инфраструктуре аналоговые АТС, цифровые АТС и хотят плавно перейти на… IP, IP на IP инфраструктуру в данном случае, чтобы сократить расходы, которые уже ранее заказчики понесли на прокладку кабелей, можно можно или по закупку телефонных аппаратов аналоговых, можно рассмотреть установку шлюзов и подключение существующей инфраструктуры к новой IP Атс. Также в ассортименте Естара присутствуют GSM-шлюзы, которые позволяют подключаться к мобильным, к мобильным сетям операторов, используя различные сим-карты. Емкость этих шлюзов аналогична FXS и FXO. У нас есть шлюзы с одним портом, с двумя, четырьмя, восьмью и шестнадцатью портами для сим карт Варианты применения и кейсы в GSM-шлюзах могут быть различными. Можно использовать GSM-шлюзы для резервирования каналов связи, когда у заказчика или у клиента случается авария, перестает работать интернет, но есть необходимость в том, чтобы связь не пропадала. Тогда для этого можно использовать сим-карты с GSM-шлюзами в качестве резервного канала. Также бывают запросы и кейсы, когда компаниям необходимо сократить расходы на исходящие звонки или на входящие, так как внешние номера многоканальные минута стоят дороже, чем у сим-карт, можно рассмотреть внедрение внешних исходящих-входящих звонков на gsm шлюзе. Тогда вы сможете сократить свои расходы на исходящую связь и входящую. PRI-VIP-шлюзы используются для подключения к цифровым потокам, к примеру, к потокам e 1 Также модели имеют себе, есть две модели, которые имеют в себе один порт и два порта. Используются в инфраструктуре с устаревшими цифровыми каналами, когда заказчику когда заказчик не может отказаться от этих каналов связи. В данном примере мы можем предложить. И star может предложить шлюзы PRI. По стоимости, как вы можете видеть на презентации на слайде, Шлюзы серии TA, FXS, FXO э, начинаются от 40 долларов до, и доходят до 632 долларов в зависимости от количества портов. Шлюзы серии ТГ GSM шлюзы, начинаются от 133 долларов и заканчиваются 1678 16... долларами. И э, шлюзы э, TE серии... С... С помощью подключения цифровых потоков, которые позволяют подключить цифровые потоки, начинаются от 663 долларов и заканчиваются 1144 долларами. На шлюзы Estar предлагает гарантию. Гарантии 2 года на шлюзы от 4 до 32 портов FXS FXO. И один год на шлюзы от 1. И один год на шлюзы с малым количеством портов. Также хотел бы отметить, что в политике Естара и опиматики есть проектные цены, которые начинаются от 6 тысяч долларов. Под этим подразумеваются любые варианты комплектации продукции Естар, шлюзов, которая начинается от 6 тысяч долларов. Это эти проекты регистрируются, и на них вы можете получить индивидуальные цены. Коллеги. Хочу отметить, что помимо традиционных телефонных станций производства компании E-STAR и voiceover IP-шлюзов, у компании E-STAR имеется также еще один интересный для партнера продукт. Данный продукт называется. E-Star Cloud PBX, и, собственно, является, этот продукт является платформой для создания виртуальных телефонных станций и предоставлению этих виртуальных телефонных станций конечным заказчикам. Продукт интересен, может быть, как оператором связи, так и интегратором в качестве дополнительных возможностей, дополнительной возможности ведения бизнеса. Собственно, что из себя представляет виртуальная платформа? Виртуальная платформа представляет из себя некое облако, в котором партнер производит генерацию виртуальных телефонных станций в том количестве абонентов и в том количестве одновременных вызовов, которые необходимы конечному заказчику, и, собственно, предоставляет конечному заказчику доступ к данной виртуальной АТС. Таким образом, компания, компания оператор связи может получить дополнительно к тем услугам связи, которые она предоставляет конечному заказчику, возможность предоставить еще и сервис по организации, собственно, телефонной станции для заказчика. Также и интегратор может аналогично предоставлять такой сервис. Это очень удобно в связи с тем, что виртуальная телефонная АТС в целом не имеет привязки к какому-то конкретному провайдеру. К виртуальной АТС вы можете подключить провайдера любого, который предоставляет возможность подключения по SIP-транкам. На платформе в целом можно обеспечить абонентскую емкость до 2000 абонентов. Платформа поддерживает до 500 одновременных вызовов. И на платформе можно создать до 100 виртуальных телефонных станций. Кто, собственно, может выбрать такую виртуальную АТС для работы, для повседневного использования? Ну, в первую очередь это компании небольшие, которые не имеют собственного персонала, собственных инженеров для обслуживания инфраструктуры, но хотят пользоваться достаточно интересными, продвинутыми функциями телефонных станций, обладают сотрудники которых обладают большой мобильностью и необходима постоянная связь друг с другом и обмен соответствующими сообщениями и информацией. Также компании, которые не могут прогнозировать количество своих сотрудников на какую-то долгую перспективу, либо количество сотрудников этих, этих компаний резко меняется в связи с сезонным бизнесом, такие компании также могут быть заинтересованы в использовании именно облачной телефонной станции, постольку, поскольку количество абонентов, подключаемых количество одновременных вызовов для виртуальной теста может, быть, гибко меня, может, может гибко меняться в зависимости от потребностей. И такой заказчик может оплачивать ежемесячно соответствующие объемы, которые ему необходимы именно сегодня. Компании, обладающие большим количеством распределенных офисов, причем офисы в данном случае могут также достаточно быстро и Неожиданно да, менять свое местоположение. В таком случае также такому заказчику может быть интересна именно облачная платформа для предоставления услуг связи, привычных услуг связи сотрудникам, находящихся на данных, данных офисах. Быстро растущие компании, которые организовываются в одном объеме, в одном количестве сотрудников, участников компании но по каким-то причинам э, испытывают бурный рост непрогнозируемый сложно прогнозируемый такие компании также могут э, достаточно удобно пользоваться именно э, атс виртуальными позволяющими гибко регулировать количество сотрудников и не вкладываться сразу э, в телефонную станцию э, уже устанавливаемую локально, требующую обслуживания, место для размещения и обладающую там каким-то фиксированным количеством подключений. Собственно, данный ряд компаний могут с успехом пользоваться именно облачными телефонными станциями, позволяющими им на первом этапе сократить расходы на инфраструктуру связи. В дальнейшем они могут продолжать пользоваться облачными АТС, либо э, приобретать АТС для установки в собственном офисе, но как возможность это достаточно удобно. А, какие выгоды, еще раз повторим, несет использование телефонной станции ЕСТАР e для конечного заказчика? Облачной телефонной станции ЕСТА. Ну, в первую очередь, это возможность организовать корпоративную телефонную связь вне офиса. То есть сотрудники, как это было некоторое время назад, был всеобщий карантин, сотрудники были вынуждены работать из дома, соответственно, некоторые находились за границей в том числе, но, тем не менее, работа фирмы, работа компании должна продолжаться и каким-то образом нужно устанавливать связь, устанавливать коммуникации. А лучше не каким-то образом, а привычным для всех образом. В таком случае как раз облачная телефонная станция может предоставить любому сотруднику такую возможность. Сотрудник будет пользоваться, будет пользоваться своими устройствами мобильными, мобильным телефоном, также как офисным, также используя корпоративные линии связи и получая все привычные сервисы. Полная независимость от места расположения этого офиса, даже вплоть до его отсутствия, обеспечивает для организации, особенно небольшой, особенно той, которая, собственно, может достаточно быстро меняться, все возможности по организации бизнес-процессов, услуг связи, которые находятся на высочайшем уровне и, собственно, все потребности ежедневные закрывают, так же, как если бы... Все сотрудники работали из офиса напрямую. Но говоря о выгодах, которые получает конечный заказчик, мы, конечно, не должны забывать о тех выгодах, которых получает для себя партнер. Что является для партнера в данном случае интересным и приятным и удобным для работы? Во-первых, простая активация облачных программных АТС для конечного заказчика. Происходит это из э, единого интерфейса управления облачной платформой буквально за несколько кликов мышкой. В данном случае заказчик получает э, на свою электронную почту e-mail. Э, перейдя по ссылке в данном e-mail, он, собственно, попадает непосредственно в, в интерфейс управления облачной АТС, э, созданный непосредственно для него. В данном случае заказчик... Э, имеет более тесную связь с партнером, который предоставляет ему данную виртуальную телефонную станцию. Соответственно, взаимодействие заказчика с партнером получается более плотным, с учетом того, что необходимо, возможно, будет расшириться, необходима будет поддержка данной виртуальной АТС. То есть заказчик более привязан к партнеру, чем в случае приобретение локальной телефонной станции, которую он устанавливает непосредственно у себя в офисе. Здесь взаимодействие получается более плотным и регулярным, что также положительно для партнера. На платформе, на платформе e Cloud PBX можно создать до 100 бесплатных, полных функциональных виртуальных АТС. Лицензирование непосредственно виртуальных АТС никакого не производится, то есть само, само создание АТС абсолютно бесплатное. Кроме того, для партнера существует возможность тестирования как виртуальной АТС, так и платформы непосредственно с помощью запроса в нашу компанию, а также в компанию E-Star для проведения такого рода тестирования и оценки возможностей предлагаемого решения. EStar star Cloud PBX – достаточно мощный программный продукт, который обеспечен как функционалом, так и защитой. Собственно, для этого используется специальное оборудование, специальное программное обеспечение, и при реализации такого проекта его можно реализовать как на уровне собственного аппаратного обеспечения, используя свои сервера, так и виртуальной инфраструктуре. Емкость платформа составляет до 2000 пользователей и 500 одновременных вызовов. И также, повторюсь, подключать к виртуальным, телефон, виртуальным телефонным станциям можно любые типы физических устройств, которые производят как компания e так и другие производители протокола сип можно подключать любые СИП-совместимые устройства. Управление платформой происходит из специального интерфейса из Start Management Play. Интерфейс обеспечивает большую и качественную возможность по анализу всех процессов, происходящих на платформе, и по предоставлению виртуальных телефонных станций потребителям, конечным заказчикам. Физически реализована система в упрощенном виде можно представить, что это реализовано на двух серверах, один из которых отвечает за предоставление виртуальных телефонных станций, а второй – Session Board Controller, обеспечивает безопасность в целом всей платформы. Архитектура облачной платформы Cloud PBX очень надежная. Между телефонными станциями, виртуальными телефонными станциями обеспечивается полная независимость, то есть каждый практически, каждый практически абонент, ну, то есть каждый владелец виртуальной телефонной станции может абсолютно независимо управлять и настраивать свою виртуальную АТС. Сама АТС создается буквально за одну минуту, очень быстро и удобно. Масштабируемость системы также возможна в необходимых объемах по требованию партнера, по требованию заказчика. У нас имеется вопрос, предложение это для партнеров-операторов связи, ответим на него так, что это предложение не только для операторов связи, это предложение в том числе для сервис-провайдеров, это предложение для интеграторов, каждый из этих компаний может развернуть Данную инфраструктуру на своих физических ресурсах либо дата-центре и предлагать своим конечным заказчикам виртуальные облачные телефонные станции E-Star в аренду на временное пользование вместо физических телефонных станций вместо физического оборудования, создавая таким образом дополнительную возможность для, своего, для своих отделов продаж. По реализации такого рода э, сервисов. Кроме того, э, платформа eStar Cloud PBX позволяет возможность обеспечения брендинга. То есть логотип вашей компании, наименование вашей компании может также быть включено в программное обеспечение платформы и, соответственно, конечный заказчик, будет видеть наименование вашей компании в своем программном продукте в той версии, которую вы будете ему предоставлять. Стоимость облачной платформы Естар, ну собственно само программное обеспечение и установка программного обеспечения происходит бесплатно, за это никакой стоимости не взимается. Все 100 виртуальных АТС на данной платформе также предоставляются бесплатно. Лицензируется только количество абонентов в рамках платформы, и э, таких лицензий, собственно, существует немного, их две. Одна лицензия обеспечивает возможность бессрочного приобретения определенного количества абонентов, другая лицензия обеспечивает возможность приобретения годовой подписки на определенное количество абонентов. То есть все достаточно просто и несложно. Кроме того, кроме, того, кроме того, существует возможность также тестирования данной платформы в необходимом объеме. Тестирование платформы возможно на достаточно длительный срок. При этом партнеру предоставляется сама платформа, она развертывается на его ресурсах, и партнер в течение до шести месяцев может производить тестирование этой платформы. Понимать, узнавать, каким образом она работает, пробовать использовать ее в рамках собственных бизнес-процессов, адаптировать с какими-то третьими системами, которые уже имеются у партнера. То есть достаточно полно изучать платформу для, для понимания возможности использования ее для своего бизнеса. Немного поговорим о партнерской программе, программе «ЕСТАР». E компания «ЕСТАР» e e работает достаточно давно. Компания «ЕСТАР» e имеет партнерскую сеть и заботится о своих партнерах в части обеспечения для них различного рода преференций. Как с точки зрения предложения партнерам скидок на оборудование, так с точки зрения обучения партнеров и защиты партнеров на рынке. Стать партнером компании E-Star достаточно просто. Для этого нужно направить запрос на сервис Appimatic.ru и подписать партнерское соглашение, которое будет вам направлено в ответ. Далее зарегистрироваться на партнерском портале по ссылке, которая предоставлена на слайде, для того, чтобы вы могли регистрировать свои собственные проекты. То есть процесс совершенно несложный и простой. Осуществить его можно в течение одного дня. Компания e имеет большое количество ресурсов и возможностей для нового партнера. Помимо личного кабинета партнера, в котором регистрируются проекты, имеется также личный кабинет инженера на портале Академии e Если в личном кабинете партнера партнер регистрирует свои собственные проекты и может оценивать и увеличивать свой собственный статус для получения больших скидок, то в личном кабинете инженера... Каждый инженер компании партнера может также осуществлять свой профессиональный рост, может получать интересные материалы по инструкции по эксплуатации телефонных станций либо шлюзов, дополнительные пользовательские мануалы и прочую документацию. Может записываться на обучение наше очное, которое проводится регулярно ежегодно. Может проходить онлайн курсы и онлайн получать обучение и сертификаты. В частности, на, в данном личном кабинете любой инженер партнер может пройти в любое время бесплатный учебный курс и сдать экзамен на первый сертификат по оборудованию ЕСТАР. E Кроме того, каждый новый партнер, который впервые сталкивается с оборудованием производства компании ЕСТАР e и знает его не очень хорошо, но тем не менее имеет имеет интерес к его продвижению, хочет этим оборудованием заниматься. Компания ip предоставляет и компания E-STAR предоставляет такому партнеру ряд дополнительных возможностей. Эти возможности осуществляются в запросе на соответствующий e-mail, в запросе на подбор конфигурации оборудования. Причем не только на оборудовании E-STAR как базовом, но и с использованием дополнительных терминальных устройств других производителей. То есть запрос может быть комплексным. Может быть осуществлен запрос в техническую поддержку для разъяснения какой-то дополнительной информации по техническим решениям или оборудованию ЕСТА. Может быть размещен запрос на подготовку документ, конкурсной документации технических заданий. То есть партнеру предоставляется достаточно большой спектр услуг, которые помогают ему начать сотрудничество именно с компанией Естар. E При наличии каких-либо вопросов по партнерской программе, после получения этой партнерской программы, программы и регистрации партнера, можно осуществлять запросы на e-mail partner.estart.ru а по ведению проектов на Project и Start.ru. Реакция, как правило, на любые вопросы и запросы происходит в течение одного дня. Мы партнерам отвечаем и, соответственно, полностью информируем о тех задачах, тех вопросах, которые они перед нами ставят. Партнерские уровни распределяются в зависимости от типа оборудования, которые реализует партнер. Так, у нас имеется два партнерских уровня по продажам voiceover IP-шлюзов, это дилеры премиум, а также по продажам телефонных станций четыре партнерских уровня, авторизованные серебряные, золотой и платиновые партнеры. Скидки и бонусы для партнеров также различаются в зависимости от их статуса и начинаются от 20% скидка для авторизованного партнера компании «ЕСТА». Проектная политика позволяет регистрировать проекты по любым типам телефонных станций ЕСТА, за исключением двух моделей S412 и S20, которые можно просто приобретать себе на склад или для перепродажи. А также проекты по Voice over IP шлюзам регистрируются на сумму от 6 тысяч долларов. Вся регистрация проектов происходит на партнерском портале в личном кабинете партнера. Обучение и сертификация инженеров происходит на портале Академии и Здесь вы на слайде видите, собственно, начальную страницу данного портала. И далее по соответствующим ссылкам можно провалиться и прочитать информацию по проводимым курсам, планируемым мероприятиям, зарегистрироваться на эти мероприятия, либо просто скачать те материалы, которые заинтересуют для каких-то конкретных задач. На портале Академии ЕСТАР в открытом доступе находится полный курс обучения, видеокурс и материалы для первоначального обучения инженера-партнера. Все это можно скачать даже без регистрации. После прохождения обучения самостоятельного можно зарегистрироваться и нажать кнопочку «Пройти тест». После прохождения теста инженер получает официальный сертификат компании ЕСТАР. E как правило, для инженера все эти процедуры занимают не более одного дня. То есть за один день инженер, сотрудник вашей компании, может стать авторизованным, авторизованным техническим специалистом компании ЕСТАР. E все оборудование компании ЕСТАР e предлагается партнерам для тестирования. Для тестирования вы можете взять как оборудование, представленное в виде законченного решения, то есть это VoiceOver IP-шлюзы, либо IP-ATS и StarS серии, так и программные продукты. В частности, телефонную станцию К2 до 2000 пользователей вы можете просто скачать либо с сайта производителя, либо с сайта ipmatica.ru, по ссылкам в соответствующих карточках продуктов. Либо просто можете направить запрос на partner.ru с просьбой о предоставлении такого рода тестирования. Телефонная станция К2 до 2000 пользователей предоставля, может предоставляться на тестирование до трех месяцев с функционалом полностью максимально открытым для партнера. Для того, чтобы получить программное обеспечение именно в таком формате, нужно заполнить соответствующую регистрационную форму в карточке продукта на портале apimatic.ru. Аналогичным образом можно получить на тестирование облачную платформу Cloud PBX, также заполнив соответствующую заявку на портале apimatic.ru в разделе карточки продукта по облачной платформе. CloudPBX. Телефонные станции S-серии, C-серии. В принципе, любые вопросы, которые могут возникнуть, возникнуть у партнера, можно направлять на почту partnerrestaur.ru, и ваш допрос будет обработан, вы получите ответ в ближайшие несколько часов. На этом, коллеги, хотелось бы вас поблагодарить. В целом, наша презентация закончена. Если есть у вас вопросы, то просим вас их задавать. Коллеги, еще раз хочу сказать спасибо. Вопросов пока нет. Если они появятся, то ожидаем их на, соответственно, по, по адресу partnergestart.ru. На этом всем большое спасибо, еще раз всего хорошего. Спасибо, коллеги, до свидания.